Сегодня поэтический выпуск. Я читаю пять стихотворений из сборника «Запретный плод», вышедшего в 1999 году. Любите живых, говорите спасибо, Быть может, напрасно себя расточая, Не бойтесь солгать, Назовите красивой угасшую женщину В позднем трамвае. Любите живых, в их бесчетных изъянах, у телесных, душевных недугах, Красивых, уродливых, юных и старых, Пока узнаем, пока видим друг друга. Любите живых в яром скопище плоти, сплетении вен, напряжении аорты, А видя ошибся, вы это поймете, Арфей не узнал и вредики среди мертвых. Виноградные лозы, лиловая полночь, Гроздья звезд и вечность, Охапка полыни. Когда-нибудь после, Когда-нибудь молча, Душа все поймет, и ненужная Напрочь отринет. И вдруг удивишься, останется только От растраченных дней в черно-белой пустыне, Виноградные лозы, лиловая полночь, Гроздья звезд и вечность, охапка полыни. Летят мои уставшие ресницы к несбыточному сну. Вы живы все. Я вижу ваши лица, как наяву. И все пытливей, зорчей и упрямей я вглядываюсь в вас. Сияют в ней не под стеклом, ни в раме сто тысяч глаз, Молившихся, кто Богу, а кто Чёрту, Снискавших тьму и свет, сожженных, убиенных, Распростёртых, которых нет, И принимая вашу к жизни жажду, как донорскую кровь, Несу живым в негромком слове каждом свою любовь. Кленовый звездопад над белыми снегами, Раскрытой пятерни, безмолвная мольба, Как жить мне без любви? Ведь самый прочный камень Дробили мастера, волнуясь и любя, Круженье белых снов, Круженье желтых истин В продрогшей кутерьме хмельного ноября, Как жить мне без любви? Ведь все святые мысли Явили мудрецы, волнуясь и любя, Желтеющие дни и белое ненастье, Вертящийся волчок земного бытия, Как жить мне без любви, Ведь только в том и счастье, Чтоб верить и грустить, Волнуясь и любя. По образу и подобию Твержу в стотысячный раз, по образу и подобию двух таких разных нас. По образу и подобию двух с головы до ног По образу и подобию И в этом единстве Бог.